Друзья, всем привет! И с вами я Михаил Шилов, автор проектов 3wбудущин.ру, 3 и 3wмакиавора.ру, а также 3wдокторшилов.ком. В этом видео-подкасте я хочу рассказать вам вот о чем. Эти подкасты про мелочи, про полезные, важные мелочи. Но сегодня я хочу рассказать вам про вещь, которую ну, трудно мелочью назвать, ээээ, хотя... Ээээ совсем она небольшая это вот такая вещь сейчас я вам объясню что это такое это видеокамера она не простая то есть экшен камера э почему она так называется да то есть камера для как бы действия да то есть акция камера эта камера она <biots> очень многофункциональна. Раньше такие вещи были просто недоступны да, для, ну, для обывателя. Сейчас, в принципе, их можно купить просто-запросто. Такой каламбурчик. Делают их везде. В Китае, например, в том же самом. Стоят они совершенно недорого. Наверное, там. Здесь у нас, конечно, подороже. Но если качество, конечно, выбирать получше, то тоже стоят они не очень дешево. Забегу вперед сразу скажу, что вот эта камера стоит в районе что-то там около 10 тысяч рублей, вот. Но скажу вам так, для меня она ну, купается полностью. Чем же она хороша так? Ну, это Full HD камера, очень маленькая, но самая фишка ее заключается не в этом. Она крепится, э, может закрепляться на руль велосипеда, кранштейны специально есть, на шлем, на плечо, на руку. Э, очень много приспособ различных, да, куда можно закрепить ее. Они уже придуманы специально на руль, там специальные кронштейны, да, нашли э, специальный кронштейн. И суть ее в том, что она не боится, там, нот ударов, то есть ее можно ронять, в общем-то, и ничего не будет с ней. Второе, у нее не запотевает э, объективы линзы, э, то есть так устроено тоже, что она не запотевает. У нее э, есть экранчик. Да, то есть можно посмотреть, что вы снимаете Снимает она очень классное фото Причем широким ну, углом снимает Так что прям захватывает все Если ну, вот от себя снимать на расстоянии в 3 метрах То человека в полный рост она захватывает и вообще прекрасно. Конечно, будут искошения по краям, но как широким углом это всегда бывает. Но никаких проблем. Да? А если подальше, то все очень четко. Я даже затрудняюсь вам с, ну, сказать, сколько мегапикселей в ней, но что-то больше 12 это точно. Вот. Как я уже говорил, что она снимает полная Full HD. Она совершенно не боится воды. Эта камера герметична. То есть она закрывается. Она вот так раскрывается туда вставляется значит карточка памяти и здесь же есть весь пульт управления этой камерой сюда можно вставлять видео микрофон слоты для подсоединения к телевизору usb через usb можно заряжать так и коммуницировать с компьютером закрывается и вся навигационная панель, она находится вот здесь. То есть здесь можно переключаться между режимами фото, видео, кучу настроек менять. То есть управлять полностью дисплеем, воспроизведением, все, что хотите. Вот. Она сделана из такого значит, материала ну, прорезиненного. То есть из рук она не вывалится, даже если руки сырые будут, если даже они будут потные, жирные, то ничего не случится. И вот... Именно этим она меня и выручает. Мне многие, кстати, вопросы э, задают э, вот о том, а на что я снимаю свои видео часто, когда вот, э, ну, съемки на улице бывают. Э, там На телефон, может, айфон или на что-то еще. Так вот я хочу сказать вам, что ни один iPhone вам не сможет обеспечить вот, э, всю ту полноту э, и качество съемки, которое может дать вот эта камера. И... Вы телефон будете беречь, вам с ним будет неудобно, линза у него будет запотевать, он большой, то есть не предназначен он для вот этих всех вещей. И когда люди говорят мне часто, а я на iPhone снимаю, мне говорит о том, что они снимают э, себя в экшене, не в тех событиях, да, когда э, это ну, реально классные события потому что не воспользуешься телефоном тогда, когда на тарзанке едешь, зацепившись двумя руками, например, вот, ничего не получится. Когда катаешься на лыжах, это может упасть все, в снег с трамплина прыгаешь, это-то снег падает, под в грязь и в снег и в воду, охотой, когда подводной занимаюсь я, то я снимаю вот на эту камеру, все, она выдерживает абсолютно все, вот. Поэтому я очень вам всем эту штуку рекомендую, если вы хотите себя запечатлеть в те моменты, когда вы занимаетесь спортом, вдыхайте со своими друзьями, с детьми, женами. Вот. Э, охота, рыбалка, охота подводная, мотокросс, велокросс, бег, э, катание на лыжах, горные лыжи. Ну, все. Вот штука просто незаменима. Что касается, как ее подобрать. Вот об этом, да, в общем-то, самсут подкаста моего. То есть о том, что штука нужна, я пояснил. Те, кто понял, тот понял. Если посчитал, что ну, она нужна ему, он это понял. Теперь я поясню для вот этих людей, как такую штуку подобрать. Дело в том, что они есть очень разные. Как я сказал, эта камера, вот, вот эта именно, она сама по себе водонепроницаемая. Причем, кстати, звук она пишет очень хороший. Я так и не догадался, как устроен микрофон в этой камере. Ну, как-то хитро сделано, так что вода не попадает, то есть отверстий вообще никаких нет. Она герметично закрывается вот на эту защелку. Вот, значит, она водонепроницаемая. На самом деле есть масса всяких экшен камер которые водопроницаемые. И у меня была такая для таких камер продается специальный чехол такой как бы кожух, как для подводной фотосъемки, например, да? видели, наверное, фотоаппарат убирается в такой специальный конгруентный чехол у которого есть все приводы и, и этой камерой можно пользоваться хотя она в таком плексиглазовом корпусе вот и эти камеры, они тоже такие бывают, хочу сказать, что не Ice, то есть не лучший вариант и вот дело в чем. Да, такой кожух камеру защищает полностью. Но любое соприкосновение с этим плексиглазовым корпусом, оно дает... Звук, который записывается через микрофон в эту камеру И поэтому постоянно какие-то шорохи Вот, вы просто по камере подвигаете Шумы будут просто немыслимые А звук сам проходит хуже Он искажается Ветер дует, камера шумит Потому что даже смотрение воздуха И, видимо, пыли по кожуху Оно уже, э, сам звук издает намного сильнее Чем э, звук, который, например, человек ну говорит Получается, накладка просто вообще никакая То есть, э, очень плохо слышно а если вы еще в руках это дело держите, вот таким вот образом, еще пальцами шевелите, перехватываете, то вы кроме шороха слышать вообще ничего не будете. Поэтому камеру нужно выбирать такую, чтобы она была сама по себе, без всяких кожухов. Вот это существенно делает ее дороже, раз в полтора-то точно. Но это решает. Второй момент. Не все далеко камеры значит, имеют сзади вот такой дисплей. И это очень плохо. Потому что, в принципе, вы можете камеру запустить, но вы будете очень много времени тратить потом на редакцию. То есть, потому что вы не знаете, что вы засняли. Особенно, когда снимаете фото. Здесь же можно все посмотреть. Вот. Что, и тот режим можно посмотреть, который вот, у вас есть в тех камерах, которые без экранчика, там надо по звуку значит, ориентироваться, и бывают индикаторы какие-то, но вот у меня была там еще надо по звуку, она там два раза пикнула, это фото, там один раз пикнула это видео, здесь это тоже есть но э, здесь еще можно все посмотреть и в экранчике то есть все это визуально видно на руле велосипеда стоит она, я прекрасно вижу что происходит? Причем, чтобы не расходовалось э, очень большое количество, значит, энергии, э, его можно выключить, или можно так его настроить, что э, он сам выключается через определенный период, и и нажатием клавиши любой он активируется снова. Вот. просто. Можно так настроить эту камеру, тут масса настроек, что он будет реагировать, что будет реагировать на движение. То есть начали выдвигаться, камера начала запись, прекратили движение, иначе через полминуты выключилась. Скажу честно, я не пользуюсь таким режимом, потому что часто именно и без динамики снимаю, а, а наоборот. Вот, встал, остановился, там, э, снял. А потом ей, конечно, э, минимальный период, но все-таки требуется для того, чтобы запуститься, да? чтобы она заработала. Вот. Поэтому, когда она постоянно работает, она запускается... Молниеносно. Если из вот такого спящего режима это занимает буквально полсекунды. А в эти полсекунды может и произойти то, что мне было нужно. Так успею я нажать, да, ну сделать фото. А так не успею, я на полсекунды будет активироваться только. И потом я только смогу сделать фото. А уже событие прошло. Так что вот, я пользуюсь лично. Такой, я даже не буду вам говорить, что это за марк. Я даже не знаю, если честно говоря. Но э, ее привезли мне вот из Гонконга. То есть ее заказали, и она прилетела. А, вот так вот она выглядит. Мне лично такая очень нравится. Другая тоже была какая-то китайская. Она сама по себе была неплохая. И снимала тоже очень хорошо. Но вот этот кожух просто все портил. Хотя она была полегче. Так что вот, друзья, для тех... Кто хочет запечатлеть э, э, э, свои события, именно динамические такие события, да, не тогда, когда вы можете достать зеркалку и там э, зафоткать все, что хочется, а именно снять себя, друзей в самых неожиданных местах. И чтобы вам удобно было, используйте экшн-камеру. Любую. Я вам очень рекомендую. Пользуйтесь. Удачи.